Друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы и партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика. Вопрос следующий. Наш подписчик участвовал на торгах по публичному предложению и конкурсный управляющий подвел итоги 20 апреля, хотя в извещении указал, что итог будет подводиться 22 апреля. Кто прав? Ну, смотрите, здесь важно понимать, что публичные торги со временем немного изменились. Раньше, когда мы только начинали, вот кто первый пришел на торги, подал заявку по какой-то цене, тот и победитель. То сейчас есть возможность участвовать в таких торгах, где... Цена снижается, и победитель тот, кто предлагает наиболее высокую цену на конкретном этапе. И здесь у конкурсного управляющего есть три разных варианта. Первый вариант он по старинке говорит: вот кто первый придет, тогда я подведу итог. Второй вариант я забуду заходить на каждый этап снижения цены и проверять, есть ли здесь поданная заявки. Если заявка есть, то он признает этого человека победителем. Ну, если она корректно составлена. И третий вариант. Конкурсный вообще не заморачивается торгами, не заходит туда, не проверяет. И приходит только в самом конце, на последнем этапе и смотрит, кто из них подал первую заявку и там другие, другие требования по цене. Вот вам, исходя из этой информации, нужно понять, как конкурс направляющий должен был проводить отбор победителя, какую схему он изначально озвучивал. И мой совет – эту информацию получать. В тот момент, когда вы планируете участвовать в торгах, чтобы вы точно знали, когда ожидать это решение. В случае, если вы понимаете, что конкурсный управляющий сделал неправильно, подвел результаты торгов не вовремя, как он ранее озвучивал документально, в этом случае у вас есть возможность подать жалобу на данного конкурсного управляющего и даже отменить решение торгов. Я желаю, чтобы вы не сталкивались с такими ситуациями, чтобы все ваши торги были удачными, успешными. Для этого нужно быть просто профессионалом и знать, как правильно действовать. Еще раз всем желаю удачи, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы прямо под этим видео. Я обязательно на них отвечу. Всем на связи и пока!